Всех поклонников футбола, как всегда, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И это прямое включение со стадиона. У Георгия отличное настроение и такой же отличной игры мы сегодня ждем от команд. И смотрим на состав ЦСКА. Тренеры часто объясняют, что вот это вот цифровое отображение схемы имеет исключительно формальный характер. И все вот эти пять полузащитников могут в одночасье стать нападающими. Смотрим состав Спартака. Их тренер прибег к расстановке 4-3-3. Но посмотрим, есть ли у них свой Йохан Кройт. Куку, Чужие ворота в другой стороне. Денис Глушаков. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показать. в атаке. Какой шанс! Прекрасный гол! Первый гол в этом матче был забит на седьмой минуте. Венси Промис. Все в рамках правил, можно играть. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Ромал. Денис Глушаков. Какой-то, знаете, между собой. Венси Промис! Не точно да. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Антошич. Он с а продолжает накручивать одного за другим соперником. Ахме Муса. Гол! И счет равный. Ну что, хорошим хорошему увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок, он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Счет снова равный. 1-1. Итак, у нас аут. Дмитрий Камбар. И снова мяч покидает поле. Жить нужно мячом, а не дарить его соперникам. Ромалов. Кирилл на бак. Виброс нах. Мяч в зоне атаки. Отличная игра в исполнении защитника. И как вовремя. И вот потери в центре поля. Иброс на они мяч и теперь вперед на ворота соперника. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Марио Фернандес. Прихват в центральной зоне. Можно играть дальше, считает арбитр. Денис Глушаков. Вил на бах. Классный отбор, можно играть. Опасно как? И не попадает в порот игрок. Это был отличный шаг. выйти вперед в этом матче. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. в непосредственной близости от штрафной из этого можно что-то извлечь Дмитрий Камбак Виктор Васильев винси Промис Удар! Опасно! Промахивается игрок. Ну что, на сегодня все шансы свои использовал? Нет, ну сейчас промахнулся, потом забьет, если, конечно, ему оборона позволит. Ромов. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. каждый из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждый из них постарается выиграть. Дмитрий Камбар. Хорошо атака развивается. Удар нужен! Опасно! Мяч попадает в защитника и в ворота. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Он просто не заметил оппонента. Винси Промис. Решил пробить. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли забыли. Не прошла эта передача мячу соперника. Загой мяч ушел вам. Денис Глушаков. Пунтус Верму. Марио Фернандес. Денис Глушаков. Две минуты добавляются. Арбитр дает свисток. Спартак нарушил правила. Легко поймал этот мяч Галкин. Правильно отработал арбитр, отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом. Головой наносит удар игрок. И есть гол! гол! Нет гола. Положение вне игры. Команда уходит. Спартак ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Ахмед Муса. Аланд Загоя. Сергей Паршурин. Квенси Промис. Фонтус Верну. Спасибо. Отличный пас, сказал Сопер. Ударище просто. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Видит партнеры, и мягонько головой скидывает ему мяч. Фалят игроки Спартака. Что решит судьям? Центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к хитрику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Это может быть опасная атака. Ну, вот тебе и раз. Автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот. А вот еще один повтор, на этот раз другого ракурса. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. нет, Муса. Питер назначает штраф. Игрок хотя и довольно близко. Ну позиция была хорошая и он в принципе мог забить. Александр Зод. Арбитр назначает штрафную. Сергей Пашулин. Ромал. Винсент Тут может что-то получиться. Снова он отбирает мяч. Да, он настоящая головная боль для соперника сегодня. И вот потери в центре поля. А в сайт нет никаких сомнений. Аланд Тзагоев. Сергей Паршевлев. Promise. Он бьет, и команда выходит вперед. в этом матче, счет 3-2 Александр Узотов Какой хороший перехват прерывает опасную передачу защиты Зоран Тошич Перехват в центральной зоне Сергей Парширин. И как опасно пробил. Пробил. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Хет-трик оформляет игру. И я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Венсси Промис. Отлично сыграно, надо решать. Опасно! Ромуло достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Мяч сыграно. Денис Глушаков. ЦСКА нарушает правила по мнению арбитра. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Такой удар-разбинка для вратаря. Евгений Макеев. Не прошла эта передача мячу соперника. Посмотрим за этой атакой. Сыграно жестко, но в рамках правил. Решил пробить. Александр Узор. Квинси Промис. Мяч потерян у игрока ЦСКА. Удар! Сейчас как никогда близки они были к тому, чтобы повести в счет. Играть осталась в самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Прекрасный пас. Зора Тошевич. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Вибраснатхо! Невероятное спасение! Смотрелось все очень опасно, но защитник перехватывает мяч и остроты как не было. Ничего даже делать не пришлось. Что... Какой удар! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Арбитр даст свисток через 6 минут. Листя счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Квинси Промес! Хорошо разыграли, но не хватило точности в заключительной стадии. Очевидно ведь, что игроки находятся в очень хорошей форме, но никто из них, к сожалению, не может нанести акцентированный удар поворот. Удар! Вратарь! Вот это сейв! Посмотрим, как ЦСКА разыграет этот угловой. соперников одного за другим. Очень перспективно. Денис Глушаков. По-моему, мы только что увидели решающий гол. Тренера вы не видите. Он на бровке дает указания сейчас. Но с комментаторской мы все наблюдаем. Он показывает, как разыгрывать мяч, как быстро провести атаку. Да, и возможно, вообще это последняя атака в этой игре. Ох, как важно сейчас... Арбитр останавливает встречу, нарушение правил со стороны ЦСКА. Эх, какая досада, такой момент упустил. Ну, все бывает в первый раз. Вряд ли он специально это сделал. Игра завершилась. Ну, прямо скажем.